Всем привет, с вами как всегда Маша, почему персонаж отвернулся, ну и ладно, в этом обновлении нам добавили день рождения Сосоо. В этом году Сосоо исполняется 10 лет, кстати, нам уже дали код на этот шарик, и все коды я буду писать сообществу своего канала. Сегодня перед обновлением я говорила, что я выпущу два видео, но нет, я это выпущу одно видео, я все то, что хотела заснять, соединю просто в два видео, это будет подковы и само обновление. Давайте начали посмотрим само обновление, нам нужно вылезть бесплатную лошадь. Вот она. Кажется, эта загадочная лошадь хочет присоединиться к нашему празднику. Знакомься, это Духовный Скакун из природы кочевников, которые многие годы блуждали в дикой природе. А теперь они, видимо, пришли на шум торжества. Духовный Скакун ищет себе, ищет себе наездника, хочет, чтобы эта лошадь сопровождала... Что он делает?! Ладно. Сопровождала тебя в приключениях. Кто знает, может она станет твоим другом на следующие 10 лет. Надо было на английском зайти. Ладно, давайте. Все равно. Как мы ее назовем. Это я хочу. Стоит, чтобы... М -м -м -м. Желанный. Давайте. Желанный. И все-таки конь. Конь. Конь. Конь! А коня-то нету. Тогда просто желанный. Ура! Ура, ура! Новая лошадь. Так что у нас еще. Здесь подковы, здесь еда, еще еда ивентовая. Для дня рождения. Ну, это тоже ивентовые вещи. Запуск ракет. Это магазин из театра, который в герлахимии обычно стоит также здесь можно называть, там все такое, все дела этих людишек троих можно взять покатать но, а нас это не интересует, если честно и мало кого интересует мы сейчас пойдем смотреть на новую бесплатную лошадь как вообще, откуда называлась эта бесплатная лошадь? для тех, кто не знает, кто возможно недавно зарегистрировался. Разработчики в этом году делали голосование и игроки сами выбирали, как должна выглядеть бесплатная лошадь на день рождения. И с помощью голосования выявилась вот такая вот лошадь, большинство хотело, чтобы именно так она выглядела. Там не было точных лошадей, там можно было выбрать породу, мазь, там какие отметины, вот. Привет, миска. Вот такая у нас новая бесплатная лошадь. Можно ли ей менять прически? Да, ей можно менять прически, как любой дикой лошади. Все то же самое. Знаете, что обидно? Сейчас я пойду искать подковы, а у меня лошадь с неполным настроением. Вот, видите, печально, да. А еще я очень надеюсь, вот, кстати, не показала на на похож на лошади, на которую ем. их можно надеть. Да, вопрос: откуда у меня эта одежда? Я ее купила месяц назад, когда она еще была доступна в магазине театра. И я это будет прикольно, если сейчас я соберу подковы и буду получать просто эту одежду. У меня будет дубликат. Дубликат можно продать? Да, можно продать. У меня скорее кажется, не так все просто. Хотя, кто знает вообще, что в этой жизни происходит. Также нам добавили э, викторины, и раз в неделю э, происходит гонка. А почему мы эту гонку здесь не видим? А почему оставшиеся подкова? Что? Давайте попробуем вот эти взять с прошлого года. Я не знаю, где сегодня гонка. Скорее всего, вот здесь нее вы можете получить... Э, больше опыта, чем обычно, и каждый день недели она будет находиться в, разном, в разных местах. Что у нас новое, что ни разу не было за все дни рождения ССО? Это викторины. Ты готова показать, на что способна? Ну, давай. Давай. Конечно, нам ничего почти не дают, поэтому я даже не вижу смысла показывать остальные викторины. Но чисто ради веселья. Давайте пройдем хотя бы одну. Как называется вечественный замок недалеко от деревни? Замок серебряной поляны. А дальше нужно наехать. Но задумка классная, ранее сегодня для новичков. Чем управляет Идрис? Конечно, а Как зовут духовных наездниц? Лиза, Линда, Анна и кстати, обновили сайты, там можно старшами в Legacy поиграть, там немножко графон поменяли, и поле зрения не очень удобное, но, знаете, не у всех есть память на компьютере, чтобы скачивать эти старые игры, поэтому вы просто можете открыть браузер и поиграть в них. Хайё, хайё, это Раптор, олды поймут. Как зовут местного портного? И Им мы имена переделали? Я или глупая, или тупая, или глупая, и тупая тоже. Скорее всего, это да. Или мы реально переделали имена. Давайте угадаем. Эм. Дэнни. Где можно найти марварских лошадей? Конечно, золотого листа. А если Дэнни было неправильно, и начну заново? Сколько штрафных очков ты получишь, если собьешь стойку в конкуре? Это в плане не стартовый, стартовый что-то новое добавили просто. Возможно, это вот Дэнни, Денвер и что Второе еще было по списку. Возможно, это имя давно обновили. Но я особо не бегала по серебряной поляне. Нет, я бегала, но нет. я не обращала внимания на имена. Разработчики очень частенько, кстати, их меняют, и потом ты шугаешься, ты не понимаешь, кто это, что происходит и почему человека переназвали. Поэтому мы четыре говорим, как в реальной жизни, а в Star Stable я не знаю, что там добавили или не добавляли, или это вопрос про реальную жизнь. Ты уже вернулась, тогда посмотрим, сколько у тебя правильных ответов. <смех> <смех> Держу утешительный приз Нет, а если еще раз ну ладно, главное, что мы поняли суть Идем искать подковы? Окей, это не засчитает А почему я так раньше не срезала? Вкладывается ощущение, что мне ничего не дадут. Пожалуйста, напишите в комментариях, почему я не могу получить амуницию и одежду, если она там вообще. Если у вас там... Ну, вы получаете вот такую, как на мне сейчас надета, и она не продается, вот то, что сейчас на мне, то я очень жестко То есть мне не нужно собирать подковы 20 шиллингов, но это не деньги. Ладно, ребятки. А если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить ему лайк и подписаться на мой канал.